Старинные часы еще идут Часы моей судьбы, свидетели и судьи, когда ты в дом входила, они слагали гимны, звоня тебе во всем колокол. Когда ты умирала в душе моей Казалось, что замрут все звуки во вселенной Но шли мои часы торжественно, печально И слышала ты их поминальный звон Жизнь невозможно повернуть назад Моей, я думал, ты найдешь силы вновь родиться, но ты не захотела, а может, не смогла стать той, какой придумал я тебя. Жизнь С ним я на ночь, но одинок мой дом. Еще идут старинные часы. Жизни возможно повезти. Глядь на ночь, но одинок мой дом И Еще идут старинные часы Старинные часы еще идут Старинные часы еще идут Ты не знаешь,